Всем привет! Часто многие задают вопрос, как быть или оставаться на позитиве. Давайте сегодня поговорим об этом. Советов о том, как постоянно оставаться на позитиве много. Но скажу вам одну простую вещь. Постоянно оставаться в, пози в позитиве невозможно. Почему? А потому что мы живем в мире, где помимо нас живут еще миллиарды других людей, и все они вокруг нас. И у каждого этого человека свой собственный мир, который по-любому имеет действие на наш, так же, как и наш мир влияет на их. Да и коллективные и сознательное тоже никто не отменял. Так что же делать, спросите вы? В первую очередь нужно помнить о том, что нет нерешабельных проблем. Любую проблему можно решить. Пусть и не всегда сразу, так как проблемы все-таки бывают разные, разные сложности. Все строго индивидуально. Но решить все равно можно и нужно. А если у кого-то что-то не получается, то по крайней мере все равно не опускать руки, а продолжать делать все возможное и невозможное, что в ваших силах. Но при этом, конечно, не идти по чем-то головам, а, конечно, соблюдать все моральные и этические нормы своей совести, которые надо также обязательно слышать и слушать. А это уже огромный плюс, как на материально-физическом уровне, так и на ментальном, так и на психологическо-эмоциональном, так и на аурально-энергетическом уровнях. Когда у человека возникает mm -hmm. проблема, нужно не впадать в панику, истерично искать виноватых. А нужно начать просто просматривать, откуда она пришла. Очень многое зависит от того, какова причина той mm -hmm. или иной проблемы, которая возникла у человека. Это знаете, как в медицине. Необходимо лечить не симптомы болезни, а нужно убирать именно причину, из-за которой развилась эта болезнь. Более того, скажу, что, конечно, лучше всего делать профилактику, а именно совсем не допускать причину, то есть лучше предотвращать болезнь, чем допускать, а потом лечить. Вот причину тоже найти непросто ведь. Для этого необходимо быть, ох, каким классным суперспециалистом. А таких специалистов в наше время, сами понимаете, не так-то просто и найти. Легче нарваться на шарлатана, который и сам не знает, что он шарлатан, думая, что он высококлассный гуру. Таких сейчас, как многие из вас уже успели убедиться, морем труде. Что необходимо для профилактики? Этот вопрос необходимо быть осознанным, это ответ на данный вопрос. Сейчас очень многие об этом говорят, это слово, можно сказать, стало модным сейчас. Все говорят о том, что нужно быть осознанным, что нужно быть здесь и сейчас, но, к сожалению, не все объясняют, что такое осознанность. Так, что же такое осознанность? Осознанность это умение здесь и сейчас следить за своим внутренним состоянием, то есть как ваше внутреннее состояние отзывается на то или иное действие с внешней стороны, либо с внутренней. На самом деле осознанность бывает разная. Например, у всех у нас есть физическая осознанность, то есть мы можем отслеживать те или иные потребности нашего физического тела. Например, вовремя попить, поесть, суметь вовремя лечь спать, когда просит тело, просит организм, дабы суметь хорошенько выспаться и отдохнуть. Умение осознанно подойти правильно к выбору удобной одежды, или обуви, чтобы было физически комфортно, либо физическое желание массажа или физических нагрузок, так как наше тело, наш организм нуждается в хорошем кровотоке, а соответственно хорошем питании всех своих органов и правильном обмене веществ. Есть также поведенческая осознанность. Это, как видно из названия, умение отслеживать свое текущее поведение и свои текущие действия. Есть также и ментальная осознанность. Ментальная осознанность подразумевает под собой отслеживание того, о чем вы на текущий момент думаете, как вы об этом думаете, каковы ваши желания, а соответственно, какие цели и задачи вы перед собой ставите, а соответственно, какие планы по их выполнению у вас рождаются. Также вы можете отслеживать, что вы прочувствовали, если вам кто-то что-то сказал или что-то сделал. Что вы прочувствовали, если кто-то сделал какой-либо поступок по отношению к вам, либо вы услышали или увидели, что кто-то сделал какой-то поступок, даже если он не касается вас лично, но это вас почему-то зацепило либо что вы почувствовали, когда подумали о ком-то или о чем-то. Такое отслеживание называется эмоциональной осознанностью. И, конечно же, есть и интуитивная осознанность, то есть осознанность, позволяющая прислушиваться к себе изнутри на интуитивном уровне. То есть на уровне интуиции, которая может подсказать, что делать в тот или иной момент, что правильно или неправильно, какой выбор сделать, может подсказать наиболее благоприятные для вашей линии действия. То есть если взять все в купе вышесказанное, у вас включается такой внутренний отслеживатель, который в свою очередь перетекает во внутренний анализатор который анализирует и показывает причину, из-за которой с вами происходит то, что происходит. После чего вы приходите к решению, как решить этот вопрос. То есть, что необходимо сделать, чтобы убрать причину, которая приводит вас к тому, что вы чувствуете сейчас. Конечно, при условии, если вам не нравится, что вы чувствуете сейчас. то есть если это чувство негативные, неприятные вам. Если же чувства позитивные, то вы, конечно, понимаете, что вы на верном пути, это как внутренний показатель. Вот так вот через осознанность своего внутреннего состояния вы можете проводить свою внутреннюю профилактику различных болезней. Абстрактно, под болезнями я имею в виду различные проблемы любого характера, причину которых вы просто-напросто не будете допускать. Берегите себя. Всем вам мира и добра. С любовью к вам.